Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Серж, и сегодня я решил подвести итоги конкурса на аккаунт в Clash рояле Вот он, в принципе, конкурс. Как мы будем выбирать победителя? С помощью сайта Лиза Air. Я вставил ссылочку на этот сайт в видео, и сейчас мы сможем выбрать рандомный комментарий Победителя. И потом мы тогда э, заходим на, вот, например, на канал Шеза. Э, заходим, смотрим. Э, лайкнул он мое видео. Да, лайкнул. Э, но при этом он не подписался на мой канал. Значит, э, он э, не победит. Так будем выбирать победителя. Ну что, давайте. Итак, побеждает у нас э, Хома. Ну что, давайте проверим. Чекнем каналчик, так сказать. Так, где? Вот он, этот комментарий. Итак, на канал он подписался и а, видео лайкнул. Ну что, поздравляю, чувак, ты победил а, в этом конкурсе. А, спишись со мной, пожалуйста, по ВК там. И, или напиши в директ в инсте, а, ну и еще кинь проф на то, что это именно ты. А, ну, а у меня все. С вами был Серж. Всем пока. А, до скорых встреч.